Я хочу, чтобы каждый из нас выразил свою человеческую и гражданскую солидарность по отношению к тем людям, которые пострадали от действий или бездействия политического режима. Я выйду на улицу, потому что я против человека, которого называют лидером. Он не лидер, он лузер. За 20 лет Россия превратилась в страну изгоя. И я не хочу, чтобы моя страна деградировала дальше. Я против того, чтобы гражданах нашей страны судили по поведению бесчестных чиновников, судей, глав госкорпораций. Не хочу, чтобы образ нашей страны ассоциировался с постоянными арестами инакомыслящих, цензурой и пытками в полиции.